Привет, друзья! Многие над ним просто шутят, некоторые вообще смеются. Но мы видим в нем идею, и сейчас расскажу какую. Встречайте, Баджадж Боксер 100. согласитесь многие из нас начинали свою мото жизнь альфы, да вообще практически у всех была. и все помнят ее недостатки которые учили нас настройки карба замене шин цепей звезд всему чему угодно вплоть до зам полуав сварки Конечно, батя тоже получал свою долю кайфа, глядя на то, как сын занят в гараже, понимая, что он набирается опытом. Но сейчас все больше байков с электронным впрыском топлива и разными блоками управления, всего чего угодно. Их обслуживание сводится к простой замене масла и профилактике главной передачи. Все, это все, что нужно знать. Более глубоко изучать эту тему одно и то же, что вникать в работу первых двухтактных дизельных двигателей. Да, кстати, первые дизеля были действительно двухтактными. Итак, мы поняли, что наступило время просто пользоваться вещами, а не разбираться, как она устроена и как его чинить. Хотите пример? Наверняка многие из вас умеют настраивать зажигание. Но скажите мне, пожалуйста, когда вы последний раз пользовались этим знанием? Уважаемые совководы, пора пересаживаться в нормальную технику. Время пришло. Ну или поставить CDI на крайняк. Пишите в комментах, когда последний раз крутили зажигание и погнали дальше. Вот и разница между боксером и китайским мопедом по 500-600 североамериканских гривен заключается в том, что китайцы это заготовка мотоцикла, а боксер нормальный мод сразу. Все. Прекращаем хейтить Альфу и приступаем к боксеру. Bajaj Boxer 100 легкий дорожный мотоцикл индийского производства. Конструктивно очень просто, рассчитан на двух человек. Дизайн крайне лаконичный. Сзади есть багажник, на который можно что-либо погрузить. Есть дуги. Бак объема 11 литров, с его расходом в плюс-минус 2 литра, это 500 километров входа. Органы управления стандартные. Левый пульт. Моргнуть дальним, дальний ближний свет, указатель поворотов, сигнал. Правый пульт, кнопка запуска. Приборная панель аналоговая, спидометр, одометр, нейтральная передача, повторитель поворотов, указатель дальнего света. С его незамысловатой внешностью мы закончили, переходим к двигателю. Мотор четырехтактный, верхневальный, двухклапанный с вертикальным расположением цилиндра, воздушного охлаждения. Рабочий объем составляет 99 кубических сантиметров, питается от карбюратора, запускается как электростартером, так и киком. Сблокируется 4 четырехступенчатая КПП и выдает 8 сил мощности и 7 ньютонов момента. Мощность на колесо передается через цепь, которая закрыта вот таким кожухом. Фишка этого мотора является наличие масляного фильтра тонкой очистки, который обеспечивает межсервисный интервал в 5000 км. Получается, если есть в мотор хорошее масло матюль, взять в учет расход, цену топлива, стоимость фильтра то стоимость одного километра пробега будет равна всего 67 копеек. Круто? Конечно, круто. С мотором все, переходим к ходовой. Мотоцикл стоит на 17 легкосплавных дисках, передняя вилка обыкновенный телескоп, сзади два регулируемых амортизатора. Оба тормоза барабанные. С техчастью закончили, самое время катануть на нем. Традиционный звук выхлопа здесь неуместен, но звук мотора заслуживает отдельного внимания. Слушайте. Действительно, очень приятный и мягкий звук. Классно, что досмотрели до конца. Напоминаю, в нашем онлайн-мотосалоне Мототек вы можете приобрести технику как за наличные, так и в рассрочку по программе Мототек Finance или Баджадж Финанс. Ссылка именно на этот мотоцикл под видео. Там же все ссылки на Facebook и Instagram. Для особо терпеливых промокод со скидкой на, именно на эту модель. Он там же в описании. Подписывайся на канал, включай все возможные уведомления. Палец вверх. Пока!